Здравствуйте, дорогие друзья! На связи психолог по тревожным расстройствам Женеров Павел. Мы продолжаем цикл наших лекций, посвященных паническим атакам. Сегодня вы узнаете про те симптомы и сам приступ панической атаки, про то, какие они бывают. Потому что очень многие люди не ассоциируют свое состояние в плане тревожного расстройства с тем, что это все-таки панические атаки. Они услышали от кого-то, что паническая атака ⁇ это когда ты боишься смерти. И говорят о том, что я смерть не боюсь, но со мной что-то происходит, но это не считается панической атакой. Как вы узнали из предыдущего видео, паническая атака ⁇ это замкнутая система. Это процесс нарастания страха, когда человек боится своего же состояния за последствия. Если мы возьмем само состояние то изначально оно формируется определенными симптомами страха в теле. К симптомам страха могут относиться порядка там, 30 проявлений, в зависимости от ваших физиологических особенностей. Начинается все с того, что какие-то события воспринимаются человеком как опасный. Это вызывает появление страха. Страх дает сигнал мозгу на выработку адреналина. И адреналин начинает ускорять сердцебиение и запускать многие процессы в организме. И здесь я вам не только хочу акцентировать внимание на самой симптоматике, она потому что может быть разной. У кого-то возникает напряжение, у кого-то слабость, у кого-то дрожь, у кого-то сухость во рту, печет затылок, сердцебиение, нехватка воздуха, головокружение, тремор рук, а, бросает тот в жар то в холод, у кого-то дискомфорт в груди, жжение в груди, у кого-то анимеют руки, ноги. Ну, какие то части на лице не имеют ощущения ощущение возникает дереализации, туннельного мышления сдавленность в висках головная боль напряжение в голове эти симптомы они различные и самое важное что этот страх запускает сразу все симптомы потому что это наша функционирующая система но вопрос именно в том на что человек сосредотачивает свое внимание и это очень важный вопрос потому что вы сосредотачиваетесь на тех или иных ощущениях не просто так а по определенной закономерности существует всего три базовых страха это страх смерти или страх страх за свою жизнь, страх за свою нормальность или за свою психику и страх за отношения окружающих или общества. В зависимости от того, за какие страхи в той или иной ситуации вы боитесь, вы можете испытывать те или иные симптомы и бояться за те или иные последствия. После того, как я перечислил вам симптомы, которые могут возникать, здесь нужно связать их именно с теми последствиями, за которые человек боится в рамках этих происходящих симптомов во время приступа панической атаки. Если мы возьмем допустим симптомы, относящиеся к некой физиологической части к страху за свою жизнь, то здесь мы говорим о последствиях. Например, страх за то, что сердцем что-то случится. Инфаркт, инсульт, остановка сердца, разорвется сердце, какой-нибудь оторвется троп. То здесь человек делает такие выводы на основе, Повышение давления, повышение пульса, повышение сердцебиения, экстрасистол, перебоев в сердце, допустим, напряжение в теле, которое у него возникает. Это вот те выводы, которые он делает на основе вот этих симптомов, боясь за вот эти последствия. Это и есть определенные приступы панической атаки, разновидность. Следующий аспект связан с головокружением. То есть человек помимо того, что боится, что с сердцем что-то случится, он также боится за то, что он упадет в обморок. Потеряет сознание. И здесь он ориентируется совершенно уже на другие симптомы. Такие как слабость в коленях, дрожь в теле, головокружение, сдавленность в висках, шум в ушах. Ухудшение зрения. Эти симптомы приводят его к представлению о том, что он может сейчас упасть в обморок или потерять сознание. То есть он начинает бояться своего, за свое здоровье в этом направлении и ориентируется уже на эти симптомы. Следующий аспект это нехватка воздуха. То есть человек начинает бояться задохнуться, также относится к страху за свою жизнь. И здесь он делает выводы на основе ощущения нехватки воздуха. То есть, если он чувствует ощущение нехватки воздуха, тяжело дышать, не может вдохнуть, глубок... сделать глубокий вдох или вдохнуть полной грудью, он начинает беспокоиться, что он может задохнуться. Опять же, он может делать такой же вывод на основе каких-то других симптомов. Но вот именно этим он связывается с такими последствиями. Следующий аспект уже связан со страхом со своей психикой или за субнормальность. И здесь вопрос может проявляться в нескольких как бы разновидностях. Человек может испытывать симптомы так называемой депрессионализации, дереализации ощущение не в себе или ощущение, что что-то происходит не со мной. И на основе этих ощущений он начинает бояться, что он сейчас начинает сходить с ума. Опять же, он может испытывать ощущение, что он не может успокоиться, и испытывать ощущение напряжения, ощущение разрозненности внимания. То есть он начинает как-то себя чувствовать, и на основе вот этих как бы ментальных, условно говоря, ощущений он делает вывод, что он может сейчас сойти с ума или потерять над собой контроль. Это уже связано со страхом со своей психикой или нормальность. Это тоже является паническими атаками тоже являются замкнутыми системами, потому что человек, интерпретируя неверные симптомы страха, их усиливает. Следующий момент ⁇ это страх за отношения окружающих. Здесь мы говорим о любых внешних проявляющихся симптомах. Например, человек боится за то, что он чувствует именно ощущение страха в теле, считает это ненормально, и начинает бояться, что люди это увидят. Чувствует напряжение, которое тоже беспокоится, что увидит. Ощущает скованность, ощущает тремор в руках, ощущает пот ощущает покраснение. То есть все внешние проявляемые симптомы страха представляются для него тут же опасными с точки зрения мнения насчет него окружающих и в результате этого они также усиливаются. Вот таким вот образом у нас появляется следующая картина, то есть паническая атака имеет разновидности в проявлениях приступов. И здесь так также не нужно считать, что есть только такой, такой, такой вариант. На самом деле, картина тревожного расстройства имеет свои ограничения, потому что ориентируется на симптомы страха, которые есть у человека в результате панической атаки, они возникают. А вот уже то, с какими последствиями он их связывает, они могут быть промежуточные, как бы любые, но все равно в конечном итоге он может бояться только за три определенных направления. И это самое важное. То есть, если мы возьмем симптоматику страха, это все, что вызывается адреналином. Кстати, забыл указать, что останавливается пищеварение, спазмируется прямой кишечник. То есть, если вы чувствуете желание сходить в туалет по маленькому, по большому, это чаще всего связано со страхом за отношение окружающих. Если человек чувствует, что у него в горле пересохло, это может быть вызвано тем, что человек боится, что не может ком в горле, опять же, это тоже, что он может задохнуться, или что это ненормально, что он может сойти с ума и так далее. Вопрос именно в том, что в любом случае, Происходит определенная последовательность, то есть паническая атака может возникнуть только в случае, если человек взял какой-то симптом страха, который у него возникает в теле, как и у многих других людей, сосредоточился на нем и при этом определил круг несколько симптомов, набор симптомов, которые для него эмоционально значимы, связывает эти симптомы с какими-то последствиями, одними из трех или всеми тремя, это страх за свою жизнь, за свою психику и за отношения окружающих. И в этом случае возникают панические атаки. Это и объясняет то, почему таких много разновидностей. И у каждого человека по-своему это проявляется. Важно, что закономерность появления одна и та же. Просто сами проявления могут быть разными. На этом у меня все. В следующем видео мы с вами поговорим про причины появления у вас панических атак. Если понравилось видео, ставьте лайк.